Всем Привет! Я начинаю эфир, который обещала, по многочисленным просьбам о том, какие у меня сейчас есть марафоны, какой марафон когда выходит, какой марафон когда будет. Все эти важные вопросы, которые, безусловно, и у меня есть, и у вас накопились. И я сегодня с большим удовольствием буду отвечать на ваши вопросы по марафонам, какие у меня есть. И буду рассказывать краткое содержание. Попрошу вас только дайте мне обратную связь, хорошо ли меня слышно, потому что я немного сейчас так немного сейчас настраиваю пока технику. Так. Итак. Я начну с того, что я расскажу о том, о привычных марафонах, о которых вы уже знаете. Сяду сяду, повыше чуть-чуть. Расскажу о тех марафонах, о которых вы знаете, и вы задавайте по ним вопросы. И начну я с привычного марафона, с марафона «Матрица стройности», я начинаю с него, потому что это моя визитная карточка. Это марафон, который я веду уже 9 лет. В 9 лет я его веду вообще, пять лет я его ввела в Одессе очно, и на протяжении четырех лет он регулярно выходит в интернете онлайн. Сейчас он проходит в мессенджере Телеграм. И все мои марафоны проходят в мессенджере Телеграм. Этот марафон мы набираем ежемесячно. Вы можете к нему присоединиться. Он, Его можно проходить разными способами. Можно прийти всего лишь на первый месяц, понять, как проходит программа, и дальше уже принимать решение, идти вам или нет. Можно Принять участие в двух месяцах, можно принять участие сразу в трех месяцах. Полная программа длится три месяца. И мне часто задают вопрос, Аня, на какой курс лучше пойти. Три месяца ⁇ это полная программа прохождения марафона. И, конечно же, я рекомендую проходить все три месяца. Мы сделали плавающий график для того, чтобы кому-то было легче, возможно, оплачивать. Возможно, кто-то сомневается, нужно ли ему проходить два месяца или три месяца. То есть это можете принимать решение вы сами. Но мы сделали существенную скидку для того, чтобы можно было этот месяц пройти три месяца. Если вы уверены в том, что хотите его проходить, значит, однозначно выгоднее, лучше, эффективнее сразу идти на три месяца. Новшество, которое у нас появилось с этого месяца, мы ввели в нашу программу матрицу спорт». Программа «Матрица стройности» подразумевает с вот собой коррекцию веса без пищевых ограничений, без ограничений по времени. Так, Сейчас хороший вопрос. Сейчас попытаюсь ответить на него и без диет, без ограничений по времени, по качеству, по количеству еды. И вышел новый марафон «Матрица Спорт», вернее, не новый марафон, а обновление марафона. еще одна часть — это для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, или не представляет похудение без спорта, или Спорт в любом случае очень сильно помогает. То есть, если матрица стройности» она посвящена только психологическим взаимодействиям с едой, то матрица спорт подразумевает психологические взаимодействия с едой плюс отдельно психологический подход для тех, кто увлечен спортом. С нами в команде работает сейчас психолог Юлия Ковалевская. Это именно спортивный психолог. И внесла очень серьезный вклад в нашу матрицу стройности. И теперь у нас две матрицы стройности. Поэтому вы можете выбирать, на какую матрицу вы хотите идти: на обычную, психологическую исключительно, или психология плюс спортивная психология. Как-то так. Был только что вопрос, как не наломать дров, потому что близкие возражают против того, что против правил программы. Ваши близкие. Договаривайтесь с ними сами. В принципе, у нас такие правила. Мы ничего сверхъестественного не делаем на марафонах. У нас совершенно жизненные, совершенно нормальные, с моей точки зрения, жизненные правила, которые при соблюдении которых они, знаете, просто какие-то логичные и ну, совершенно адекватные, на мой взгляд. Вот. Если это относится к, если этот вопрос был про матрицу стройности, там необходимо вести пищевой дневник, и не всегда можешь или хочешь записывать, потому что близкие задают слишком много вопросов. Ну, тоже можно придумать, что отвечать на это. Вообще, когда вы позволяете своим близким управлять тем, что вы делаете, чем вы заняты, особенно если это касается ваших увлечений. Во-первых, да, я приглашаю вас на следующий марафон, о котором я сейчас буду говорить. Я приглашаю вас на марафон «Автор жизни». А вообще это отстаивание своих границ. И особенное внимание по отстаиванию границ я буду, ну, я буду озвучивать других марафонов. Какого числа марафон обычный? Давайте по числам я вам скажу чуточку похоже. Так, следующий э, марафон, и сейчас их два, — это марафон «Автор жизни» и «Автор жизни 2». Продолжение. Я это предложение написала ну, довольно долго, написала тоже довольно <давно>, давно, но только сейчас я его решила выпустить, потому что... И сейчас проходит пилотная группа. «Что такое марафон «Автор жизни»?» исключительно психологический марафон, посвященный тому, как я его называю, как поменять проигрыватель на выигрыватель на выигрыватель, как изменить качественно свою жизнь так, чтобы Вселенная прямо подкладывала вам вот эту вот удачу, как ее брать, как ей пользоваться, как изменить свою жизнь то русло, в которое вы хотите. Автор жизни, считаю, очень мощной первой ступенькой. И я написала сейчас вторую часть автора жизни. Это продолжение. Вторую часть без первой части пройти нельзя, потому что ну, очень многие вещи начинаются просто с первого марафона. Я практически в каждом эфире даю ссылку на то чтобы переслушать или вспомнить что было на первой части и вторая часть это следующий уровень как мне сказали уже участники что ожидание было такое что аня сейчас даст волшебную палочку и уже сейчас начнется прямо вот все волшебные какие-то мероприятия Но на самом деле аня показывает еще большую глубину всех глубин как говорится ну это да, чем выше становится уровень осознания, тем больше погружаешься в то, что... что приходится менять и что приходится разгребать в первую очередь внутри себя. Но как только ты понимаешь причину происхождения некоторых вещей, сразу же меняется реальность вокруг. Это так волшебно за этим наблюдать, когда просто берешь и переписываешь свою реальность на самом деле. Очень интересная вещь, и читайте отзывы, у людей переворачивается жизнь. Я вам открою такую тайну сейчас интимную. Я когда начала первые получать отзывы об авторе жизни, когда я его только выпустила, я читала отзывы, а люди говорили, Аня, у меня изменилось это, у меня изменилось то, у меня починилось там, наладилось там. И я думала. Ёлки! Я тоже хочу пройти такой марафон! <смех> где бы взять мне такой марафон, чтобы пройти? Но это Бывает так, что ищешь, где можно починиться, ищешь, где можно что-то поправить. Особенно это касается сейчас маркетинговых программ, рекламных услуг. Чему-то хочешь научиться, и оказывается, на поверку, что какие-то знания либо пустые, либо малоинформативные. Можно, конечно, что-то выцепить. Но так, чтобы было по наполненности, отвечала всем тем ожиданиям, которые хочется, и давала еще чуточку больше. Но этого мало. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз с вами поздороваюсь. Так следующий марафон, который у нас выходит уже давно и регулярно, это жизнь без чувства вины. Это прикладной марафон. Он отделен от марафона автор жизни, но тем не менее тоже является, можно сказать, что тоже является какой-то его частью, в какой-то степени его продолжение. На марафон Жизнь без чувства вины я тоже не рекомендую идти без первой части автора жизни, потому что просто потому что некоторые вещи могут оказаться непонятными. Поэтому сначала вот автор жизни я считаю базовым или матрицу стройности, да, потому что матрица стройности тоже про личностный рост. Но это просто разные совершенно тренинги, разные понятия. Жизнь без чувства вины помогает разобраться со своим навязанным чувством вины. Чувством вины, которое навязывает общество, которое грузит, которое не дает получать покорять какие-то вершины, получать свои бонусы от этой жизни. Очень глубокий и классный марафон, несмотря на то, что он... «Автор жизни» длится 6 недель, а «Жизнь без чувства вины» длится месяц. Несмотря на то, что он короче, тем не менее он дороже, потому что там проходит более глубокая проработка всех моментов. Далее. Следующее объявление. Можно сказать, что это анонс, но он уже написан, пройдена пилотная группа, и я просто впервые об этом говорю, озвучиваю об этом, этот марафон. Очень многие пришли ко мне после марафона совместного нашего марафона с Леной Блиновской, «Расширение финансового сознания». Первую часть я написала. Я автор этого марафона. И я уже давно написала вторую часть «Расширение финансового сознания». Но вторую часть буду проводить только я, исключительно я, без Лены. И эта часть называется «Финансовый ключ». Те, кто были на первой части марафона финансового сознания, я искренне приглашаю вас на него. Но и те, кто не был на первой части, этот марафон интересен тем, что его можно проходить с, любой, с любого места, так скажем. Можно начать и со второй части. По поводу второй части расширения финансового сознания. Если в первой части он больше такой азбучной истины, там, такие вещи, на которые стоило было обращать внимание, но почему-то на них не обращается внимание, то во второй части финансового сознания там очень много исключительно психологических и даже, я бы сказала, где-то эзотерических вещей, моментов, больше общения с финансовым именно сознанием и углубленные взаимоотношения с подсознанием финансов. Поэтому этот марафон у нас стартует 20 сентября. И я вас с удовольствием приглашаю. Те, кто были уже на марафоне расширения финансового сознания, это я считаю то, что доктор прописал. А те, кто не были, можете с этого начать. Для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Так. Это по поводу тех марафонов, которые уже есть. И сейчас я сделаю анонс тех марафонов, которые будут, и потом начну отвечать на ваши вопросы. Я вижу, что есть вопросы, но я, чтобы не терять мысль, сначала рассказываю вам. Значит, следующий марафон, который называется «Ключ к себе». Это марафон, который тоже написан давненько. Я его планировала проводить как продолжение марафона, который называется «Покори свою мечту». Но с этого месяца, с августа месяца, у нас был последний набор в марафон «Покори свою мечту». Я его закрываю, но открываю другой марафон. Это продолжение. Там не будет никакого повторения из марафона «Покори свою мечту». Он будет другой, но он будет про мечты, про то, как реализовывать себя в своих мечтах, в достижении своей реализации, можно так сказать. Вот вопрос, можно ли через время повторять марафоны? Ну, конечно, можно. Это, во-первых. И я вам больше скажу, нужно их переслушивать как минимум точно. Даже через неделю, если вы послушаете марафон, а особенно через месяц, вы сто процентов услышите там новую информацию. И После четвертого прослушивания вы все равно услышите новую информацию. Вы каждый раз будете слышать ровно столько, сколько до какой информации вы доросли и до какой информации вы созрели. Чем хорошо проведение марафона в Телеграм? Тем, что у вас все эти записи остаются на всю жизнь. Ватсап с этим страдает и хромает. Можно потерять записи в Телеграм, все записи остаются у вас навсегда. Поэтому, да, конечно, можете проходить, приходить еще раз на марафон. и Я буду только рада, потому что в марафоне, как вы знаете, идет обратная связь. Но если вы просто сами с собой поработаете, тоже это будет давать определенный эффект. Итак, марафон. Следующий марафон, который выйдет в сентябре. Оля, в сентябре он у нас выйдет ключ к себе. Или в сентябре, или в первых числах октября. Ключ к себе это как продолжение марафона по покори свою мечту. Ну, называется он по-другому. Следующий марафон, который уже написан, но который еще не, про... не прошла пилотная группа, и который написан в соавторстве еще с одним психологом, еще с одним тренером, которого я ввожу сейчас в нашу тренинг студию посмотрим, как у нас получится этот тандем, называется «Ключ к отношениям». Это марафон, который тоже был по запросу от моих слушателей, который посвящен взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Вот ключ к этому счастливому взаимопониманию, взаимодействию. И мне очень интересно, насколько, как вы считаете, насколько востребован этот марафон? И хотели ли бы вы его пройти? Следующий марафон, который тоже очень интересен, который тоже написан с соавторстве с одним одной очень хорошим детским психологом. Это марафон называется «Ключ к ребенку». Это марафон, который посвящен был запрос тоже. На то, как воспитывать ребенка, чтобы он изначально становился автором своей жизни, а не то, что мы его воспитали как попало, а потом чиним психотерапии благодаря марафонам. Именно поэтому мы подготовили этот марафон и будем его совместно проводить. Я думаю, что он выйдет тоже в октябре. С датами все. Тоже еще пилотной версии не было, но он уже готов, он уже написан. Вот такие марафоны у нас в ближайшем будущем ожидаются. Как вы видите, я не сижу. <с> я сейчас нахожусь в творческом прорыве. Я пишу марафоны, и я уверена, что вслед за этими марафонами будут другие марафоны. Это к вопросу о том, Аня, как ты... какие у тебя творческие планы на будущее? У меня огромное количество творческих планов на будущее. И, я думаю, что придет тот день, когда мы каждый день будем запускать новый марафон. Я думаю, что это будет довольно скоро. Следующая вещь, которую я торжественно сейчас хочу озвучить... Я долго к этому шла, я долго к этому готовилась, и сейчас для меня, можно сказать, даже волнительный момент. Поскольку вы видите, что марафонов сейчас довольно много, я работаю с огромным количеством людей. Начала я с того, что я просто прекратила пока проводить личные консультации. Я их давно не провожу. Мне на это не хватает времени. Я все время занята тем, что я читаю ваши дневники. И вот пришло то время. Я долго готовила команду тренеров, команду психологов, которые будут сейчас мне помогать в работе, которые будут помогать мне проверять ваши дневники. В связи со всем этим каждый марафон можно будет проходить сейчас в трех в видах. Первый вид. Марафон можно будет купить значительно дешевле без моей обратной связи, без моей, без любой тренерской обратной связи. То есть вы просто прослушиваете эфиры и что вы с ними делаете, это полностью ваша ответственность. То есть вы занимаетесь самообучением, как по самоучителю. Следующий вариант. Вы идете на стандартный вид марафона и проходите его за руку с тренерами, с психологами высокой квалификации, которые прошли персональную сертификацию от меня по моим марафонам. У меня этих учеников очень мало. И если вы увидите где-то на просторах интернета, что я ученица Анны Калантерны, и я там вам проведу марафон, спросите сначала у меня, так ли это. Так вот, эти тренеры имеют право работать только в рамках нашей тренинг-студии. И в качестве куратора ваших домашних заданий, ваших дневников. Это будет стандартная стоимость марафона. И те, кто захотят, чтобы я все таки проверяла и я отвечала на вопросы, этот пакет будет стоить гораздо дороже. Я буду брать ограниченное количество людей. Я буду брать 5 человек на каждый марафон, не больше, потому что ну, Жизни нет. <смех> Личной жизни нет. Поэтому мне пришлось принять такое решение. Я думаю, что оно многих устроит. У вас будет возможность пройти бюджетную версию марафона, а у меня будет возможность иногда отдыхать. «Расширение финансового сознания 2. После тестовой версии обновился по содержанию или заново, или можно будет переслушивать?» можно переслушивать да там ничего не изменилось там все осталось как, как было ну может быть какие-то формулировки изменились. Так пожалуй это все, что я хотела вам рассказать и я сейчас готова ответить на ваши вопросы. завелайте трач, чтобы написать 100 пунктов что я умею но еле-еле написала 40 вопрос можно писать например умею варить суп кашу, вишницу и так далее можно. Собственно, на этом все. По поводу стоимости, дат, организационных вопросов. Во-первых, у меня в ссылке профиля есть активная ссылка, на которую вы нажимаете и переходите на сайт. И там вы можете получить всю информацию. Она будет обновляться. Если у вас остаются вопросы, вы можете написать мне в Директ. Ну, пожалуй, наверное что? -что? Да, анекдот. Анекдот. На прощание. «Анекдот на прощание». Я какой-то хороший анекдот сегодня вспомнила. Уже как «Очень важный вопрос. Почему да. не стоит проходить несколько марафонов Прекрасно, чудесный и хороший вопрос. «Почему не стоит проходить несколько марафонов одновременно?» Объясняю. Идет Капец, какая глубокая проработка. И если я даю три дня между эфирами, я даю не потому, что мне ну хочется сделать перерыв, а потому, что эти три дня, поверьте мне, будут у вас наполнены. Для того, чтобы сделать, выполнить качественное задание, нужно посвятить этому определенное количество времени. И если у вас один марафон, накладывается другой марафон на него. У вас будет переизбыток информации. Есть такие смелые, которые проходят два марафона одновременно. Либо не тянут, либо, если тянут, то плачут кровавыми слезами и говорят «Аня, ты была права». Поэтому вот так. «Будет марафон, как встретить своего человека?». Я думаю, что я запишу прямой эфир. Там марафон не нужен для этого. Будьте с собой, встретите своего человека. Если у «Блиновской» марафон желаний прошла к вам стоит или они идентичны? На первую часть ко мне не имеет смысла, я именно поэтому его и закрываю. Я его написала в 2011 году и я его отдала Лене, и Лена его с успехом проводила. Вот. Поэтому моя первая часть и первая часть Лены это один и тот же марафон. Смысла нет. Но на вторую часть ко мне имеет смысл идти, потому что это совершенно другой марафон. И больше он уникален и больше ни у кого его нету. Да, конечно, сохраню. Конечно, сохраню. И я буду проводить анонсы, прямо выкладывать расписание время от времени в Инстаграм, когда какой марафон у меня будет. И на этом стоимость будет И стоимость будет указана, все будет указано, все организационные вопросы будут указаны. Спасибо вам большое за внимание. Я на этом с вами прощаюсь. И до скорых встреч на марафонах. Пока!